московском торгово-развлекательном центре эфимол так так ага, продолжить да, точно все а это запись только сейчас включили что ли тогда наверное, заново мне начать стоит да? ага, друзья запись включили только сейчас поэтому начинаем новости за последние две недели по проекту ветер и проект город Новая экспозиция макета электрогенерирующего здания в московском торгово-развлекательном центре «Офимолл-Сити». Командой проекта «Ветер» продолжается активная работа по популяризации ветроэнергетических комплексов, разрабатываемых в рамках проекта. 9 июня 2021 года в московском торгово-развлекательном центре «Офимолл-Сити» для публичной демонстрации работы предполагаемой конструкция ветроэнергетического комплекса, размещен его в макет высотой 2,3 метра. На представленном макете в Афимол Сити продемонстрировано техническое сочетание здания с ветроэнергетической установкой как единого объекта двойного назначения. Макет построения нового здания позволит наглядно воспринять посетителям Афимол Сити не только новый эстетический образ здания, как и архитектурно-строительного сооружения но его преимущество по компактному исполнению ветроэнергетической установки внутри самого сооружения, что определяет оригинальность технического решения. Представленная экспозиция вызвала достаточный интерес со стороны посетителей торгово-развлекательного центра. Значит, данный торговый центр работает ежедневно с 9 утра до 23 часов вечера поэтому вы можете его посетить. Значит, это шестиэтажный комплекс, в котором размещено около 400 магазинов и более 50 ресторанов, парк развлечений, космик и многое другое. Таким образом, большое количество людей ежедневно знакомятся с нашим проектом, фотографируются, и если у нас есть дежурные, а такие бывают у макета у нас, да? Как это, не добровольцы, а... забыл слово. Ну, в общем, а? не, не, да. Ну в общем, ребята, те, которые не безразлично относятся к нашему проекту, они иногда дежурят там и получают большое количество комплиментов в адрес нашего проекта. Поэтому мы надеемся, что вы также сможете посетить этот объект ориентир-центр, центральная часть торгового центра. Центральный фонтан на этаж ниже. Поэтому, друзья, добро пожаловать. Также 10 июня 2021 года я принял участие значит, в мероприятии, проводимом в офисном помещении здания по Малому Кунишевскому переулку, дом 2, Практика современного девелопмента. В мероприятии участвовало около 40 человек, представляющих различные направления деятельности по развитию территории. На мероприятии рядом участников были озвучены свои проекты и деятельность по их реализации, в том числе акционерам и инвесторам ряда коммерческих структур, объединенных холдинг-поток Сергей Полонский и руководителем архитектурного бюро Осадова. Вот. Также мною был презентован наш объект энергетического комплекса в рамках развития и реализации, которая может определить новые тенденции в развитии городских территорий, создать предпосылки в построении привлекательных, компактных и технологичных городов. Также в ходе презентации и дискуссии с участниками мероприятия были освещены предполагаемые инновационные технические решения Ожидаемые перспективы реализации проектов в построении новой энергоэффективной и компактной городской инфраструктуры, придающей привлекательный и оригинальный энергетический образ городам. По окончанию мероприятия состоялся обмен контактами с наиболее, наиболее такими авторитетными участниками этой, этой всей, этого мероприятия. Ну, так скажу, в устной форме было высказывание такое, что у нас есть планы, от одного из девелоперов есть планы освоить достаточно большую территорию в городе Сочи, и мы должны обязательно попытаться внедрить ваши устройства энергетические в наши новые объекты. Но это пока все устно. Подписанных документов у нас не было. И через недельку у нас на эту тему, ну и не только на эту тему выйдет, как обычно на YouTube фильм. Есть у нас теперь оператор Дионисий, когда он просто решил посетить наш значит, проект, осветить его у себя блоге И, в общем-то, у него достаточно интересные фильмы получаются. Но они не всегда прям по теме проекта попадают. Но один из фильмов таких вышел, и мы получили позитивный отклик от подписчиков нашего YouTube-канала. И стало понятно, что эту традицию надо продолжать. Мы попросили Дионисия почаще бывать в нашем офисе, и теперь он бывает каждый день с утра на вечера вот, И делает, делает эти самые съемки. так Ну еще, друзья, новая новость следующая. значит Новый действующий макет в городе Москва. Значит, 10 июня 2021 года на крыше здания по Малому Кунишковскому переулку, здание номер два, это город Москва, размещен рабочий макет ветроэнергетического комплекса для демонстрации схемы технологического процесса производства электроэнергии генератором, принимающим непосредственное вращение от лопастной системы под воздействием естественного потока окружающего воздуха. Он создан в нашей макетной мастерской на основе полученных последних эскизных и расчетных материалов по элементам конструкции ветроэнергетической установки. Также в макете мы реализовали новый низкооборотный электрогенератор с дисковым ротором на постоянных магнитах. Новый э, макет ветроустановки по проекту «Ветер» высотой около одного метра создан для дальнейшего тиражирования и демонстрации технологии выработки электроэнергии с использованием энергии воздушной среды. Значит, ожидаем запустить трансляцию в течение 7-10 дней. Вот. Ну, сегодня только появилась новость о том, что некоторые офисы в Москве прекратили свою работу на ближайшие 5 дней. Вот. И поэтому только лишь в связи с этим может быть задержка. Но я надеюсь, что в течение 5-10 дней мы все-таки сделаем подключение и запустим прямую трансляцию на нашем сайте. Еще одна новость, друзья. Мы расширяем нашу макетную мастерскую. И также по адресу Депутатская, Дома 1 у нас добавляется еще 80 квадратных метров, откуда мы также будем вести онлайн-трансляцию, где можно будет не то, чтобы наблюдать, а, наверное, любоваться нашими бравыми парнями, которые сейчас нам расскажут, вот, и девушками, кстати, тоже. То есть у нас коллектив и парни, и девушки, которые сейчас нам расскажут, что у них получилось сделать за последние две недели и какие планы на ближайшие, на ближайшие две недели вперед. Максим, ты у нас на связи? Да, да, конечно, Да. Все. Отлично. Максим, расскажи, что у тебя за последние две недели произошло, или если я уже часть этих новостей рассказал, расскажи о планах на ближайшие две недели. Вперед. Ну, да, я как раз-таки раз тот э, самый макет в Афимол и установил прототип, вот, и подключил трансляцию, да, которая в скором времени должна заработать. На ближайшие две недели планы следующие. В общем, в планах посетить город Владивосток и разместить также тоже прототип, который он у нас уже там был, но это был прототип один из самых первых. Он был достаточно слабенький, и когда в декабре был сильный циклон в городе Владивосток, в общем, тогда вообще весь город пострадал, и наш макет, к сожалению, тоже. Вот. Поэтому место есть, отвезу, установлю прототип, и дальше работаем с текущими задачами, работаем с зарубежными партнерами. Ведем диалог с Индией, ищем офисные помещения для размещения колл-центра. Вот. И также с другими странами ведем, с другими партнерами диалоги. Это и Вьетнам, это и Непал. Много активных партнеров появляется, которым нужна поддержка. Нужны, нужна помощь в каких-то зумах, чтобы поддержать их команду, чтобы больше рассказать о проекте, чтобы они могли работать со своими партнерами. Вот. И также макетная мастерская не стоит на месте, она только ускоряет свою работу, так что в течение следующих недель, я думаю, мы сможем увидеть еще три новых прототипа завершенных и параллельно будем работать еще над башнями, потому что они нам тоже нужны для размещения в торговых центрах. И уже началась работа над новым макетом города, над третьим макетом. Понемногу, но уже начинаем работать над деталями, потому что второй макет завершается, ребята есть. И вот примерно так работаем. У меня у меня все. На самом деле я могу рассказывать очень долго, очень много интересного всего происходит, но в основном, в основном, то, что самое интересное я озвучил. Окей. Okay. Uh, вот один у меня еще вопрос. Значит, когда мы уже сможем упаковать uh, вторую версию проекта ⁇ Город ⁇ который у нас поедет в Дубай? Uh, вот. То есть, хотелось бы срок точно получить на эту тему. И, uh, у нас будет заниматься доставкой доставкой у нас есть ребята которые уже не первый раз доставляли наши макеты в дубай мы уже работали с ними два раза но отправляли мы авиалинии сейчас чтобы было выгоднее так как макет очень большой макет города будет доставка оформляться контейнером что будет дол дольше, но намного выгоднее. Вот. Ну и время до выставки у нас еще есть. По завершению макета, ну, <coughs> на самом деле, уже он на завершающей стадии, но пока есть время, мы все же оттачиваем его и доделываем какие-то мелочи, мелочи, чтобы он более, более смотрелся детализированно, более понятно. И, конечно, что его хочется на такую выставку отправить в самом наилучшем виде, чтобы все было протестировано, чтобы все работало, чтобы какие-то... Я там... понял, И так далее. А, отлично. Так, кстати, мы же также не объявляли, по-моему, еще ребят. Мы заключили договор значит, об аренде 30 метров квадратных на выставке, которую будет организовывать компания Diva. Это основной поставщик электрической энергии в Дубае. Это будет выставка на территории Экспо Дубай проходить. Это октябрь месяц. Оплатили мы 1 миллион рублей. Ну, так, если в рублях это посчитать. Она будет проходить 4 дня. Так, точные даты выставки мы опубликуем в новости на сайте. Поэтому, если у кого-то есть желание, то... Обязательно опустите в эти дни Дубай, побывайте на нашем стенде, я там буду также находиться, и мы сможем э, познакомиться лично и просто поговорить о, о будущем. Вот. Что может быть интереснее, чем говорить о будущем, кстати говоря. Да? Вот. Так, Ну что, Максим, давай тогда по, по традиции я попрошу тебя задать вопрос членам нашей команды. И ну, взять у них интервью, какие у них планы на ближайшие две недели, какие у них есть пожелания. Ага. Отлично, отлично. Так, ну давайте по традиции начнем. Юра, расскажи, что интересного произошло за поделем? Произошло... За... А какие интересные можно задачи были? Ну, да, ну получаем часть рассказа. За последние дня готовка на волатра уже ну, полностью готова тестирование. И, ну, еще идет это, типа один клеится и на один подавляется один. Ну переехать на этаж, в новый наш офис, как бы скорее, ну, чтобы было проще работать, удобнее. Вообще а, мы по башню, собрали Это у нас такая башня, собираемся в будущем таких делать. А, ну, по, по третьему работаем, Макс это уже говорил, ну и доделываем то, что у нас есть плана. Спасибо. Так. А, Анна, расскажи, ты, пожалуйста, тоже какие основные задачи были, вот, какие задачи сейчас тоже сейчас, сейчас на будущее? Всем. Проделала тоже значительную работу на двух неделях. То есть мы шли из магниты, которые нам очень необходимы в прототип. В коллекции 3 заказали из Питера, заказали еще часть деталей. Я думаю, на следующей неделе будем управлять еще несколько прототипов. Вот сейчас и занимаюсь поиском наиболее эффективные, достойные. Ну, я знаю, ты прошлые две недели еще много чем занималась. Поисками. Это тоже ну, в офис, да, провели. Заканчиваю работу и скоро запускаем. Ну, это макетная мастерская. А, Та макетная, макетная. Мастерская. Да, да, правильно. А, ладно, кто у нас... Ага, Руслан, привет. А, Аня, и что а, интересно а, происходит а, в архитектурном а, отделе? Привет. Ну, так же, ну, 5... в связи с освоением новой области, в связи с тем, что информационная и, а, а, и, и ну, пару инф... еще раз все проверить. Uh, мне uh, файлы под... большая структурировать, посмотрите, потому что в чехолковке по размерам у проблемы. И вообще вот тестировать вот это все, и можешь выявить какие-то эффекты, и тогда уже начать отправлять. Ведутся работы по материалу, и с Россией и прочее. ...с Москва-Сити, вот. но мы решили еще некую экспансию там произвести и дальше расширить границы нашего проекта, вот. внести такую правку. Вот, промежуточный этап, думаю, можно скоро будет увидеть, он будет э, более детальный, там прям собираться будет город-лес поэтапно, и вот работа над общим роликом ведется, он будет как некий конструктор, то есть, допустим, мы хотим показать, как мы размещаем проекты города в Дубае, там, рядом с Москва-Сити, неважно в каком городе, то есть мы показываем этот город, птичьего полета на месте и потом уже второй частью присоединяем ролик по городу который расшифровывает какие функции то в каком уровне чтобы у человека сначала появилось комплексное понимание где это как это выглядит в общем а потом уже расшифровываем а, в чем вообще суть данного проекта изобретения и вот этот конструк который мы можем везде вставлять но ну, его нужно продумать ведется работа над сценарием и нужно это все делегировать набрано несколько архитекторов, то есть сейчас как бы вводный экскурс в проект вообще, в чем его суть ведется, то есть какая-то, может, помощь по программу с, с моей стороны. Ну, в общем, штат подрасширился, и пока им задачи выданы, мне нужно резко переключиться на третий макет, сделать заказы и обратно помогать им, то есть и в физическом мире работать, и в виртуальном получается. Вот так. Отлично, Руслан, благодарю. Очень интересно на самом деле. А, Наташа, а, расскажи, как у тебя дела в концентре. Дела, все, все отлично. В принципе, общаемся с новыми пользователями, помогаем различным вопросам. Новые инвесторы, новые пользователи, новые люди, новые страны. Это каждый день у нас проходит много людей. Мы им оказываем поддержку, поддерживаем их во всех вопросах. Команда наша растет с каждым днем. Еще у нас увеличивается колл-центр, еще один работник у нас появился. То есть с каждым днем у нас команда все больше, больше и сильнее. И это, конечно, очень хорошо, потому что работы все больше, инвесторов больше. И приходится им помогать, и чем больше команда, тем мы сильнее и лучше работаем. У меня в принципе, все. супер, супер, благодарю. Ну, Юля, Наташа все высказала, но я думаю, что ты найдешь наверное, что дополнить. Друзья, простите, пожалуйста, одну секундочку со звуком немножко. Так, Добрый день. Вот давайте немного расскажу вам о наших результатах в колл-центре. Как Наталья уже отметила, у нас расширение сотрудников. Вот. Ранее я знакомила вас с Дарьей. Возможно, кто-то уже успел с ней познакомиться лично да, в переписке или в телефонном звонке. А с завтрашнего дня у нас прибавляется еще один сотрудник, это Антон. Вот, думаю, что вы с ним тоже успеете познакомиться и пообщаться. Вот, продолжаем обучение проводить наших новых сотрудников Вот, впереди. Я думаю, что еще очень много их будут вас познакомить со всеми. Юля, благодарю. Медведев Михаил, расскажи, пожалуйста, ты у нас новенький, с тобой еще не знакомились на эфире. Расскажи, что, чем интересным ты уже успел заняться в последнее время в макетной мастерской и какие планы на дальнейшем? Миша, Миша, микрофон не включил. Все, все. Исправил проблему. В общем, идут работы сейчас над вторым макетом. Над новой мастерской проводятся кое-какие ремонтные работы. Вы тоже в них участие принимал. По второму и третьему макету сейчас пересматриваем технологию изготовления деталей новых. Я надеюсь, что у нас получится быстрее и лучше изготовлять новые детали. Также некое оборудование закуплено для ускорения процесса. Ну, задачи интересные, много всего. А что конкретно ты делаешь, макетной? Какие у тебя... Ну, сейчас занимаемся изготовлением силиконовых форм, отливкой пластика и сборкой макетов второго и третьего. Все, отлично, отлично. Понял. Благодарю. Так, Кристина Королева, расскажи, какие успехи у тебя за последнее время, какой план в дальнейшем? Так, всем здравствуйте. В общем, в последнее время я делала подготовку на зеленение макета. То есть изготовление травы из поролона, деревьев. При отравке второго варианта города, макета города, нужно будет корректировать деревья. Я этим буду заниматься. В данный момент на вырезку тоже делается озеленение дополнительная корректировка и также работа над новыми прототипами, то есть обработка деталей, подготовка и Отлично, я вижу Андрей с тобой. Андрей, расскажи тоже, какие у тебя планы? Планы? Ну, по-прежнему собирать прототипы и вообще радует, что переезжаем, расширяем. Ну, точнее расширяемся, что мастерская расширяется, что коллектив расширяется. Рабочий процесс лучше стал, быстрее. Кажется, и задачи занят. Угу. Ну, в планах, что прототипы, прототипы. Есть, прототип. По мастерской какие-то пожелания, предложения? Ну, да, пока все устраивает. Дальше видно будет. Я прототипы. Я прототипы. Я благодарю, благодарю. Георгий, расскажи, что у тебя интересно в твоем в твоей профессии происходило в последнее время и какой план, что дальше делать. Микрофончик только включи. Я понял, Максим. Всем привет. В общем, в последнее время мы заканчиваем макет. Идет доводка. Мелкие детали там нужно подклеить машины красить дома перекрасить дороги потому что в некоторых моментах меняются дороги меняется какая-то внешняя среда брать какие-то косяки там где-то клей разлили там краску в общем просто заработать нужно некоторыми местами макет ну, впрочем доводка доводка до идеала ну и в будущем будет уже осуществляться упаковка макеты в контейнер поэтому вот ну в общем то все У меня все Угу. Супер, супер, благодарю. Так, а, Михаил Дворкин, а, расскажи, чем ты занимался в последнее время, что делать дальше? Всем привет, занимались мы, вот Юра уже сказал, собрали два прототипа выставочных. И собирали башню Бурж-Халифа. Она почти готова. Вот. Где-то помогал немножко по переезду в новую мастерскую вторую, куда будем расширяться. Вот. Ну, вроде бы все. Ну и в дальнейшем также сборка прототипа. Да, пока основная работа это прототипа. Понял. понял. Ну, обработка деталей поклейка всего это. Клейка, сборка. Отлично, отлично, благодарю. Сергей Сидоров сегодня с нами. нечастый гость. Расскажи, пожалуйста, что у тебя интересного произошло за последние две недели, возможно, за месяц, и какой план на дальнейший? Здравствуйте. За эти две недели закончена работа по, ну, по макетированию что что-ли, личному прототипированию. Вот. Найден дизайнер и отдан соответственно личный кабинет в работу. Вот. Ориентировочно к концу этой недели, то есть в пятницу, мы ожидаем получить интерактивную версию, в которой можно было бы уже протестировать вот именно взаимодействие с интерфейсом. Вот, и впоследствии, когда мы убедимся, что, ну, таких прям очевидных, что ли, ошибок, недоработок в нем нет, ну, тогда мы уже сможем, соответственно, отдать на окончательную версию дизайна и после в разработку. Вот, и планируем мы это сделать, ну, ориентировочно до 15 июля. Вот, и также еще, ну, из именно... Задачи, которые были реализованы на проекте «Город», сейчас изменился раздел, то есть ранее у нас цифровые ключи были в разделе «Рассрочки», вот. и сейчас это все инвестиции каждого человека, они перенесены в раздел «Мои инвестиции», в котором, собственно, уже можно скачать и ключи, посмотреть всю историю платежей, вот. и также это разбито на рассрочки и на разовые платежи, то есть стало очевиднее удобнее. Но сейчас это только декстопная версия и также мы вот план на следующие две недели в том числе проработать мобильную версию и постараться внедрить ее на продаж Вот такие успехи. Классно. Это очень необычайно крутые новости. Очень, очень рад слышать. Но <класс> в целом из всех, кто в команде, как я понял, ну, не все ребята, но кто смогли, сегодня поучаствовали, у нас все. Угу. Так, ну, сегодня мы без английского диктора, нашего Дмитрия. Вот, у нас вопросы какие-то есть там в чате? Посмотри, пожалуйста, Максим. Есть пожелания, много партнеров а, пожелания, да? из Вьетнама. Да. Сейчас прямо из Вьетнама пишут на русском. Привет, я из Вьетнама. Желаю основания проекта «Крепкого здоровья, успехов в жизни и развития проекта». Поздравляем инвесторов со всего мира. Отлично. В общем, Отлично. Но вопросов нет, да? А, ну вот я бы еще хотел у нас... Дионисий подключился. Да. Дионисий, я знаю, ты сейчас ходил с, ней с телефоном и прям снимал текущую деятельность, показывал ребятам офис. Скажи, пожалуйста, о своих планах вкратце и о проделанной работе. Так, у меня с прической тут большие проблемы. Всем привет, друзья. Вкратце расскажу о том, что какая работа была проделана. Мы сняли и подготовили уже первый выпуск э, блога. Для тех, кто не смотрел, можете посмотреть, ознакомиться. Он набрал очень много положительных комментариев в YouTube. Ни одного отрицательного, кстати. Вот. Сейчас готовится практически уже готов к выпуску второй второй выпуск из э, города Дубай. И э, также сейчас ведется работа по третьему выпуску в Москве по именно тем новостям, которые были сегодня озвучены. Э, вот с Денисом mm -hmm. будет э, именно видеоотчет, э, который вы увидите тоже в ближайшее время. А второй выпуск, когда хочешь на YouTube загрузить? Ну, мы сегодня с тобой обсуждали правки. Нет, вот. Дату. Нет, правки обсуждали, дату не обсуждали просто. Да, дату не обсуждали, правки обсуждали. Я сейчас правил моему помощнику правки, uh -huh. и он в ближайшее время готовит выпуск. Я думаю, что завтра, послезавтра точно будет выпуск. Uh -huh. Отлично. А третий, когда хочешь выпустить? Uh, ну, пока. Ну, я думаю, что где-то... После выхода следующего выпуска где-то 8, 8 -9 дней. 8 -9 дней, окей. Вообще надо будет какой-то нам опрос организовать. Может быть, в чате. И просто я думаю, что в чат стоит тебе выйти и сказать: ребят, я автор вот этого ролика. Угу. А, дайте мне свою обратную связь. Должен ли он быть? короче, или больше, информативнее, веселее, тяжелее. вот И получив эту обратную связь, под, ориентироваться именно под зрителя. Предложение у меня такое. А, вот. И, кстати, почему-то у нас никто не практикует просто взять, включить камеру и в чат, сделать запись с руки, типа рассказать что-то, задать вопрос. Все как-то так. Все только текстами, по-моему, общаются. А, может быть, ты внедришь эту новую практику в чат. Расслабишь там всех? Да, возможно. <с> да, да. Ну что, вопросов у нас нет, Максим? А, нет, нет. Отлично. Ну что, я тебе желаю приятного полета в город Владивосток. Я надеюсь, что в течение 48 часов ты уже вылетишь туда. А, по спровайдерам, я так понимаю, также все там налажено. И очень быстро мы сможем интегрировать эту видеозапись. О, вернее, эту онлайн-трансляцию к нам на сайт. И также будем продолжать наше движение вперед. Основное в этом году, что должно произойти, это выставка «Экспо Дубай 2020». Нарочно называют 2020, потому что она называется 2020, несмотря на то, что она пройдет в 2021 году. Надеемся, что... Авиасообщение между странами будет открыто. Это даст нам очень хорошие возможности для распространения значит, наших макетов по всему миру, для посещения других стран с презентациями. Я на это надеюсь. И мы ведем подбор земельного участка, где будет строиться первое здание. Дата, крайняя дата когда мы должны это будем сделать, это ноябрь 2022 года. Мы рассматриваем такие страны, как Вьетнам, Камбоджа, Таиланд, Дубай. Также мы рассматриваем и, возможно, еще какие-то другие страны, где нас бы встретили ну, доброжелательно с тем желанием, чтобы именно в их стране появилось это самое первое энергогенерирующее здание, Поэтому, ребята, у кого-то, если на примете есть, а, кстати, Индия тоже очень хороший вариант, если на примете у кого-то есть информация о том, что есть пригодная территория для застройки с плюсами да, определенными, вы, пожалуйста, нам ее присылайте, участвуйте в этом процессе, и, возможно, именно вы определите в итоге, где будет находиться этот самый наш первый объект к которому мы сегодня движемся, активно идем вперед. Друзья, рад всех был видеть. Спасибо за участие. Можно еще один вопрос? А, конечно, да. да. Не скажите, обратная связь это как должна осуществляться? Через что? Через файлы? Очень кабинет... просто. Очень просто, да. То есть на всех, на лендинге всех сайтов, нижний правый угол. Там есть ссылка на Телеграм и Ватсап нашей поддержки. Угу. Соответственно, все можно туда присылать. Эту информацию они подготовят, и каждый день я узнаю. Если там что-то новое, важное есть, я каждый день об этом узнаю. Потому что у меня есть значит, информация такая про одну очень интересную компанию, она угу. создает экосистему как раз она в Таиланде угу. и вот, э, вы озвучили Таиланд я бы, я бы с удовольствием к нам пригласила но видите Россия и Украина пока никак не померятся поэтому ну, да. да а я с Одессы мы уже с вами говорили да нам нужна такая территория чтобы туда э, да. любой гражданин мира то есть да. гражданин любой страны мог свободно посещать ее, не чувствуя каких-либо э, опасностей и каких-то ну, еще моментов. Я да. поняла. Но для да. этого я даже не знала, не смотрела на ютубе ролики, потому что с первого дня, как я узнала эту информацию, я сразу себе приобрела активы, потому да. что сказала за этим будущее. И это упустить нельзя. Но сейчас посмотрю тогда, почему. Потому что на словах я людям не объясню. А вот ролики, может быть, и впечатляют. Да, да, да. Отлично. Да, на самом деле, друзья, вот еще раз, если все измерить, еще раз все взвесить. Сегодня практически нет зданий, которые не используют лифт. Лифт, когда-то это было тоже, казалось всем, технически сложное устройство, но как это этаж, по сути, перемещается между другими этажами, где это вообще видно, слыхано, то есть и тогда лифты были опасны, а определенный период времени они там падали и так далее, но в итоге сегодня нет ни одного здания, которое бы не использовало лифт, если в нем более пяти этажей. Я верю в то, что в будущем не будет зданий, которые не будут использовать такую возможность, как генерировать электрическую энергию с помощью ветра. Поэтому продолжаем наше движение вперед. До новых встреч через две недели. Всем пока. И всем удачи. <laughs> пока. Благодарю.